Тот день вошел в историю бедой, Вселенским плачем, легендарной болью. Немецкою проклятою ордой Залит был наш великий город кровью. Безудержным огнем, безбрежным злом, Неиствой бомбежкой, обстрелом, Растерзан и сожжен, Врагов огнем был Севастополь, Страстным и умелым. Стояли на смерть, шквалом из огня враги достичь успеха не сумели. И оборона Дрести с лишним дня вела всецело достижения цели. Пришла победа, потерпела крах немецкая безумная затея. Пусть никогда! Прощен не будет враг. Миф о господстве фюрера развеян. Нам не забыть тех легендарных встреч с героями, Кто помнит смерть и запах. Тома военных книг не перечесть, И километры плена не про.